Как говорится, едет поезд, запоздал, и как мое развитие. Хей-йоу! Hey, Всем привет, дорогие друзья, вы на канале, и мы с вами, как всегда, ваш Сантьяго. Сегодня продолжаю прохождение игры под названием Resident Evil 7, где нас ждет битва с Лукасом, сыном с нашей любимой семейки Адамс. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх, заварил крепкий чаек, тогда мы начинаем! Итак, вот мы в том самом ангаре. В этом ангаре мы, наверное, все-таки посмотрим ту видеокассету, которую нам дала игра. Где она? В самом низу, по-моему, была. Магнитофонная нет. Кассета для. А, с днем рождения, окей. Угу. Втыкаем кассетину, значит, в магнитофон. У кого был? А, это Видик. Видик, Видик. Вот, Видик. У меня в детстве было два таких батя. Короче, купил два, чтобы... Можно было с... как это говорить, как с кассеты на кассету перезаписать, мой. либо еще что-то в таком духе. Ну сокасает. ты гад. Ну привет, привет. Знаешь, я теперь реально завидую. Да ты что? Что? Не веришь мне? Нет. Э -э Эту радость я ее не поделаешь. Да ты что? Такой довольный, не такой котик туда. счастливый. Да, ты ты что? Наконец-то машина вот. Наконец Всё ради тебя. <с <с да ладно тебе. Я же старался. Будет весело. Обещаю. А можно без этого, нет? Да -то <звук> ты что, закрыл меня? Будет говорить весело, я обещаю. Ну, давай. Угу. Давай, продолжаем сели Вот я вот в этой комнате. Здесь есть некий димон. Некий димон. Кто это? И что? Что за говно? Уже не нравится. Уже не хочу. Так, давай изучим Изучим а, быстренько все, что здесь есть Это мне понадобится при прохождении моем этой игры Дальше, да, в роли Итана а, Здесь, соответственно, кухня, шарики, веселуха Вот у нас праздничный торт, который нам все потушили Свет здесь зажгли Здесь есть аптечка с каким-то паролем называется... Только бы из этой живым так. И страшной, так. Знаю, так себе название Возьми свечку, зажги ее и вставь Ты улыбаешься побольше! Вечеринка-то для тебя! Как мне отключить? Подожди. Вот, правильно. Правильно говоришь. Правильно говоришь. А как бы мне... Ладно, я сейчас здесь что-нибудь посмотрю, придумаю. Здесь у нас что? Это что такое? Бесполезно использовать это здесь. Здесь есть труба. Правда, не совсем понимаю, догадываюсь, до чего она. И что из нее идет, Потому что свет такой, знаешь... Так, веревка, да? Я ничего не могу сделать с этой гребаной веревкой. Понял. А, так ничего не получится. Итак, сделать надо все, чтобы у нас что-то да получилось. Так, мы берем свечу. Свечой мы под, а, поджигаем ее газовую плиту. А здесь. Зажженной свечой, бесполезно это использовать. Здесь. Это что, газ? Это газ или как? Так, мы прожгли веревку, в принципе, <кх> зачет. Куча шариков, которые будут лопаться Да, еще бы они не лопались Опа, я что-то... Воздушный шарик Отлично, отлично Отлично Без пароля открыть будет сложно Блин, как раз таки вот у меня-то паролей нет Удивительно, да? Удивительно, эта не... игра не дала мне никаких паролей О, хера Значок, так Хера Хера это типа сюда, да? Игра не дала мне ничего Тут э, изображение семьи этих дегенератов Дегидидя, дегидиду, дегидират, дегенерат Так, здесь в полках тоже ничего нет Отчетливо вижу, что ничего здесь нет Без пароля будет сложно открыть, конечно В целом, как и все, что в этой игре В этой игре абсолютно все сложное. А -а давай возьмем шарик А для чего я это сделал? Вот, ну сам себя получается, гвоздь, М -м -м. гвоздь, да? Получается, а, а, перо. Я сам себя нашпиговал всяким дерьмом. Не удивляйся, если. О -о. о, о, не удивляйся, если я здесь погибну, как бы удивляться здесь будет нечему. А, -а, -а. вот перо не подходит. А, -а. вот сюда. Перо Он не может ее держать, потому что у него пальцев нет Да, потому что у него нет пальцев, понял Вода не течет, какая жалость, да ты шо Здесь не сжечь ничего Смоем, может быть Может быть сейчас тут в этом говне появится а, то, что мне нужно ну, я согласен, на части что-то в этом есть Рыться в говне э, в туалетном, да? Ну, такое себе удовольствие Грязная подзорная труба Понял А что мне с ней надо сделать? А, да? Понимаешь, да, вообще? Ну, вообще концепцию этой игры, понимаешь? Ты шаришь, Нет вот и вот куда, куда нужно посмотреть этой подзорной трубой Мне все до... Подожди А подожди А эту трубу нельзя помыть где-нибудь-то, да? Может быть дайте может быть можно... Так, сейчас я ее возьму И попробую пройти вот сюда Вот, мы ее промыли, отлично Отлично, отлично, Сашень, повезло, повезло Повезло, повезло Хере ничего не бачу конечно вот ну что ну ну что что мне надо сделать что мне надо сдел сделать чтобы что за головоломка здесь кто знает так здесь понятно мы все это сломали мы это все сломали и вот теперь куда не подходит тоже не подходит. А что надо сделать, чтобы подошло? Здесь больше ничего нет. Куда мне нужно смотреть этой подзорной трубой? Светомузыка. Так, давай. Зажег. Я зажег. Я зажег, я здесь. Я смотрюсь. Я осматриваюсь. Ага. Ага. Ничего нет. Ничего нет. Никто ничего мне не хочет... Подсказать в этой игре Шарики, может еще их полопать надо кучу Может быть в них что-то скрывается Хорошее, нет? Это, наверное, со стороны выглядит Слишком идиотски Хэппи Без пароля будет сложно Открыть А как бы мне тогда пройти, получается чтобы моя свеча не потухла. Давай попробуем. Эта свеча не горит. Да, удивительно. Та-ты да шо. Не подходит. Не подходит. Та-ты да шо. Здесь. Выбрать цилиндр, вращать. Ок. А вот тут что за загадка? Как, кто знает, как открыть? Есть инфа? Может быть, все галочки нужны? Нет, не все галочки нужны. Оп, заводной ключик. Давай-ка, повращаем, посмотрим. Ну, хоть что-то здесь. О, заводной ключ. Потекло говно. И куда же этот заводной ключ? Может быть, вот сюда как раз-таки? Не подходит. Представляешь, как так Удивительно, не подошло Заводной ключ можно вставить Скорее всего, вот сюда Чтобы завести эту игрушечку, да? Игрушечка Слушай, Сань, да в принципе Логика-то подводит тебя к каким-то выводам В этой игре ничего сложного нету Глав... А, он должен написать Но я, им... но некуда, не, некуда положить ему о, Перо в руку мы не можем положить, потому что она, мать его, убита. Так, давай попробуем поджечь какие-нибудь шарики, которые у нас еще есть. Что еще остается? Вот у нас есть здесь шарик. Он не лопается. Это тоже. Шарики сдуты. Здесь ничего не можем сделать, потому что... Так, итак, изучим. Давай изучим. Вот у нас телек. Лаунада, какая-то дичь. Какая то дичь? Может быть, попробовать? Вот, э, под... давай вот так посмотрим сейчас. Ага. Мальчик на веревке, ворона и эмбрион. Мальчик на веревке, ворона и эмбрион. Мальчик на веревке, ворона эмбрион. Мальчик на веревке. Мальчик на веревке. Ворона где-то здесь должна была быть и Эмбердион, открыто, господи, какой же я молодец, молочавый, а? А вот она мне зачем? Соломенная кукла. Так и не, прокра... не прекращается, оно растекается, и мне надо успеть а, сделать все, что я не подходит, не подходит, не подходит. Оп, зажег. Ю. А так и надо было сделать, или что это вообще? Палец куклы, кайф, смотри Смотри, вставляем палец куклы вот сюда Заводим этого Блин, да подожди, отставить У меня еще перо для тебя было, ну Ща, ща, ща, ща, ща, ща. Думай, Санечка да, Прежде чем делать, вот мы перо вставляем И все, и погнали Теперь должно сработать Что за хуйня? Ты что делаешь? Ну и, конечно, и гадкая кукла а -а -а -а -а. Вот так вот, да, мы делаем Наверняка неприятно, достаточно неприятно Лозер, неудачник, типа я неудачник, ты... Лозер Неудачник, либо любовник, я что-то такое Лозер И что мне дало вот это? Что мне? Вот я вот посмотрел на свою руку. И что с того? Что с того? А, подожди. Здесь... Опа. Теперь мы можем открыть. Все, я понял. Понял. Лозер. Да. Лозер. Все, есть пробитие, ребята. Ну, шок, конечно, шок. Шок, что мы все это смогли сделать Сами Рукоятка, есть, бич Все, теперь мы можем, я понял Мы теперь можем перекрыть воду э, В душевой, в той, да, которая э, Здесь уже вода набирается Все, мы перекрываем воду Свеча у нас не подгаснет И мы, соответственно, сможем Воткнуть горящую свечу В торт Так, зажигаем свечу, блин, да легчаешь вообще Легчайше. просто немножко ума надо приложить Зажигаем свечу ясно, все, свет потух. Хэппи, хайпи. Да, да, конечно. Все, я даже не буду смотреть по сторонам. Да, да, да, да, да. Все, свечи горят, все отлично. Шок. Конечно, шок. Что еще можно было ожидать от этого гребаного ублюдочного лукаса, который все поджигает. Мать его. А, все, все, мы загорелись, потому что на полу было какое-то масло горе горючее, или керосин, или что? Черт! Да-да, <сос> уж Да-да, уж неприятно, конечно, да Включай, точно Я же не смог Нет Да ну почему Я надеюсь, я не проиграл, не погиб Нет, пожалуйста Я не буду это заново проходить, все это говно Я не буду, я обещаю не буду, точно. <мулик> Получилось, да? Давай Это гений, короче, в пиле снимался, чувак, или нет? Фанат пилы, походу, да? Потому что, ну, как еще можно вот такие вот ä, приколюхи придумать, да? Так, скажем Ну, ничего, мы сейчас поборемся с этим приколюхами, попробуем внести а -а -а. Внести изменения Так, все, кассету прошли Дробовик есть Блин, здесь куча всего Куча всего. Ну я понимаю, что так понимаю, что нам вот сюда, правильно? Ведь правильно? Лифт закрыт, да? Угу. Еще бы он открыт был. Здесь у нас какая-то катушка, здесь у нас все отлично. Патроны мы взяли. Их вот а -а -а еще один бонус в этой игре то, что нельзя ножом разбивать ящики с этих пор. Потому что урод этот вонючий, да, сделал все, чтобы нам игра не казалась э, какой-то шуткой, так скажем, да, потому что, ну, это, не, это бан, это, я считаю, это не игра, это бан Вот я вот до сих пор, я сколько уже частей отыграл в эту игру, да, наших выпусков, я до сих пор считаю, что вот эта игра, это, ну, ну, это шок это реальный шок, который вообще не подвластен никакому описанию Я в не, не находился в таком а, заблуждении И сомнении при попытках пройти эту говно А тут вот, вот тена, говорят Так, ну чё, я спрыгнул успешно Достаточно успешно Ничего, ничего, Все нормально Все нормально Ящик разломали, пистолетные патроны есть а, разделитель даже есть, прекрасно Да ты что ты будешь делать, ты смотри, красота Так, так, так, здесь ничего у нас нету, да? Угу, угу. Давай еще я посмотрю, прежде чем что-то началось ужасное Я посмотрю, что здесь у нас где-то есть, где нету Вроде бы ничего нету и... Ну и дай бог, чтобы ничего не было и дальше Выберите, предмет для использования. Так, мне получается, нужно найти аккумулятор, да? Не хватает батареи. Все понял. Я все понял. Я все понял. Не хватает батареи. Так, в навозах нету древних монет, которыми я смог бы себе прикупить улучшение какое-нибудь. Нет, конечно же, нет. Так, это все не открывается. Значит, поднимаемся наверх и смотрим. Где-то здесь должна быть батарея, аккумулятор. Наверное, вот такая, да? Пистолетные патроны, еще один просрал А вот он и... Пш, и... добавки, А вот как раз таки то, о чем я и говорил Поднасрали Нам все-таки, хорошо, что я ножом Не психанул, ножом этого не сделал Психология моя атаковать типа, делал, взялся Доведи до конца, не играй с удачей Вот с моей удачей я бы мог споса... спокойно а! Вот, в принципе, то, что я мог бы К чему мог бы прийти о, началось делайте. Троповик беру. Кто? Где? А -а -а! Да ты куда? Ты кто такой-то-то? Да кто ты такой-то? И зачем ты здесь? Тебя сюда никто их два! Их два! Два, жесточайшие трудности, становится мужиком Итан Повторить попытку Это бан Я не смогу это пройти Это нереально Где? Убираю кассету У меня кассеты даже нету, я ее не брал походу Пол, Получается, ну, ну и правильно Ну и правильно, блин Да это банище Какой же бан Так, давай попробуем зажигательные боеприпасы взять И поменять с огнепушки да, огнепушку На гранатомет Туда же мы возьмем еще и боеприпасы нервно Да И подготовимся к битве То есть, смотрим, у нас теперь есть Так, где, где ствол Перезарядиться можно, нет? А, один патрон всего Все, все понял Я все понял Так, все, мы бежим сюда Сейчас спустимся А, по-моему, там еще коробку не разбили Вот здесь на столе коробка, которую. А, не, не, все нормально Тоже хорошо, достаточно Приятно Где-то коробка была А, вот там, на столе коробка Которую нельзя ножом пырять Так, берем топливно Топливно Берем топливно Да-да-да-да Да-да-да-да Сейчас у меня гранатомет есть Вот гранатометом будет поприятней Поприятней Гейзы для дробовика мы взяли Еще же, да Здесь растенько взяли. Ну и ладно, и хорошо, в принципе. В целом, в общем, и целом, в общем, и целом, в целом, в общем. Мы сейчас э, тактику продумали, вроде бы должно все получиться. Угу. Вот этот можно не взрывать. Он... Вот, здесь можно взять пищевые добавки, черт. Пищевые, мать, их, добавки. Ладно, возьмем на обратном пути. Попробуем э, забежать сразу сюда и отсюда отстреливать этих быдланов. Ой, сразу берем пушку Жесткую нервно паралиптические И об... огненные Давай, все <связывается> Да, она взорвалась Я это предвидел, пытался убежать, но ничего не получилось Свет погас Сейчас мальчик заговорит Мальчики и девочки, добро пожаловать Мальчики и девочки так, где? Давай, ну покажи, <с Answering> чего ты стоишь? ты <сп thumb> Ооо, он еще блюет в меня Понимаешь? А где он? А, я понял, все, я понял Так, их двое, они горят вдвоем О, фук! О, добеги! Да куда? Остановился-то! А, oh, хорошо, не? Да кого? Ты кого? Какие впечатления? Блин, я сам себя в ловушку загнал сейчас. Получается. Дружище, да, отлично. Отлично, сунор. Одного убил? Хорош Меняем, по... Меняем пушку на дробовик Убил? Пожалуйста, убил Мне, да, нужна Убил, убил, убил толстяк готов. Толстяк готов. Какой толстяк? А, а, ладно. Все равно Где? Кто? Убейте! Не меня! У Умрите, бля! Умрите! Все, я ничего не хочу ни с кем драться. Дайте хилочку. Я хочу... I need heal. Ой, надо было сохраниться. Что я наделал? Что я сейчас наделал? Господи мой. Господи, боже мой. Господи, пресвятые угодники. Пресвятые угодницы. Пожалуйста, открой вот эту дверь. И я выйду и сохранюсь. Фарш, Сань. Ты такой фарш. Да ты шо? Как говорится, едет поезд запоздал И как мое развитие Так, пойдем, поехали, посмотрим Пойдем, поехали, посмотрим Где-то здесь что-то по-любому ничего нет, отлично Мое любимое ничего, класс Обожаю, когда игры дают мне столько подачек Шок, кто-то сгорел Сто пудов я в своем кресле От прохождения этой игры Сколько еще тут нужно воевать со всем этим дерьмом Аптечка Залили Нормально, Ч читаем Йоуренекс, ты на очереди, ты следующий 1408? 1408 Понял, ты код вот какой-то Прием, 1408, прием Так, здесь ничего, отлично Пойдет а, Древняя монета, отлично а Что? Что? Стейрс? Лестница, понял Давай, мать вашу, давайте Гниды, я готов Сейчас Хоть бы жировиков этих не было снова, но. Да ты шо, это что там 14.08, получается пароль да ага ага ага ага open так но ну, я отхожу сразу Можно войти. Ю, чувак это проверка умений так что не жульничий из выкинуть что сделать забрить вилок сыворотки Выкинуть из карманов все. Ты чё прикол? Ты, при, ты прикалываешься? А, подожди, можно выложить, наверное, вот сюда. Окей. Окей. Окей. Окей. Окей. Окей. Окей. В голо. Просто в, го... в голяк, в, го... в голову мне пройти. Из Монету еще даже, да ты что-то к монете -то, за что прицепился Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем Так, смотрим Свеча. Все, да? Всего Доигрался? Всего хорошего Ну и спасибо, пес, я прошел часть на кассете Свеча, беру свечу Так, напоминайте мне, пожалуйста Все, в туалете есть ручка Да, за нее пока нельзя подергать за это пока тоже нельзя ничего сделать, понял Ничего не включается, ничего не выключается Мне что, нужно заново все это Попроходить -про Так, здесь я помню что-то Ага, ага Так, веревку разжигаем Нет, походу нужно по сюжету Нужно вот сюда пройти Все потушить, включить свет, игра началась Зато я помню А, меня здесь не пропускают И сюда не пропускают Как насчет немного сыграть? Нужно всего зажечь свечу И вставить ее в торт Пошел в жопу Итан, не ругайся Тут в доме дети Где-то Заткнись Точно не помню. Заткнись Так, вот этот замочек я помню а, Здесь у нас Ага Потом ворона где-то была, да? Должна быть ворона Так, и эмбрион Окей, открыли You. Соломенная кукла, да Я это все понимаю, это я все помню Отлично uh, Здесь мы должны зажечь По-моему Да, плиту Зажигаем плиту а, Она не работает, отлично А, все? Нормас Так, сжигаем Так Вот это тоже сжигаем Ю, говорит, ты, ты, говорит, сгоришь Я нет, не сгорю mm -mm. Я в этой игре-то все понял Я тут все знаю, пальц куклы Так, отлично Я помню, что все, что на... Будет нарисовано, это не для меня Вот я не должен ему Давать руку, потому что он на ней нацарапает что-то Не знаю, нужно ли это делать Кстати, по сюжету игры или нет. Нет, но я попробую без э, Вмешать Что там было? Это у меня ноги в говне Грязная подзорная труба. Подзорной трубой. так, это все это понятно. Это я все, это я все видел, все помню. А, свечой поджигаем. Заходим. Блин, слава, слава яйцам, да? При святым угодником. При святым угодником. Что я это все уже прошел на кассете. Я здесь ничем не рискую. А здесь пароль а, лозер. Лозер. Зеарда. Зерара. Окей. Окей. Так, забираем. Забираем. Угу. Легчайшее прохождение. Согласись, спидран. Можно в рубрику спидрана уже добить, да, добавить? Так, сюда мы заходим. Вентильм. Вентиль. Так, вставляем вот сюда. Так, Нам можно не а, бочку вот эту Не доставать из бочки ничего абсолютно И тогда не прольется масло Которое нас поджарит Согласись? Вообще изи Хэппи-хэппи, да? Хэппи-хэппи, посмотри на мой хэппи-хэппи Тут ничего. Сейчас пускай торт взорвется, однако пол не подожжется га га га ха ха Ха-ха-ха Ничего не произойдет плохого, абсолютно уверяю, вообще все будет здорово. Хорошо. А, понимаю. Ой, ой. Так, ломай. Отрывай, отрывай, отрывай, отрывай, отрывай, отрывай. Все отрывай. Это все не пригодится нам. Есть пустота. Отлично. А, подожди, бомбу можно за пустоту бросить. Идеально! Идеально. А, бомба на Б. Бомба на Б. Сейчас она там взорвется, да? О, дверь открылась. Она была для тебя. Черт бы ты подрал. Тебе, да, понимаю, роднуль, понимаю. Все для того, все для тебя, все для тебя. Все для тебя, малыш. Так, карту мы взяли. Понятно. Оп, сохранялка есть. Зачет. Зачет. Это что, глава серии Д? Голова, мы взяли голову и нам даже не пришлось ни с кем сражаться жестко. Да ты шо? Ой, хороша, ой, хороша. Так, кассет, подожди, отставить отставь, сохранение нужно э, взять все свои вещи, голова и палец куклы. Ну, это все понятно, это мне не надо. Голова серии Д, мы берем сейчас что? Берем руку, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Где рука? Рука серии D. Мы берем э, гранатомете. Так, горелку возьмем, потому что гранатомет бесполезно. У нас одна осталась: ключ с змеей, нож, дробовик, пикалет. Так, это понятно, не надо. Пистолетные патроны для топлива. Так, здесь для дробовика. Пистолетные патроны идеально. Порох, ремкомплект. Ну, возьмем. Да, давай возьмем порох. Да. Возьмем разделитель на всякий случай. Вдруг найдем что-нибудь. И что я хотел? Траву взять. Траву. Угу. На всякий случай. А еще мне нужна монета моя. Уни универсальная монета. Монета нападения, инстинкта, перезарядки, монета инстинкта, монета защиты. Универсальная монета. Где моя монета? Универсальная монета. Отлично. Теперь мы можем что? Сохраниться. <светительная> Санечка! Да сила блин, и честь нахер! Ты понимаешь, что это вообще новый уровень игры? На харде прохожу. Ты понимаешь, нет? Ты вообще шаришь, что происходит? Бич. Так, нет, возьмем пикалет. Пикалет, пикалет, пикалет. Взяли пикалет, отлично. А -а -а -а -а, все, сюда я знаю, что мне нужно. Сюда мне нужна рукоятка моя. Где моя рукоятка? Так, сам низу моя рукоятка, вот тут самый винь. Ой, хорошо, что я все это оставляю, ну, да -да -да -да. все отлично. Рукоятка есть, можно и честь знать. Она мне еще понадобится здесь, интересно. Не хотелось бы просто так в инвентаре ее носить. Шок, такой к шок. Ты вот это что? Все, ладно, пойдем дальше, будем носить. Я ее. иду ми. Я иду ми. Я там даже на телек не смотрел Вот на телеке была какая-то там экранизация Что-то нового фильма какого-то Я ее даже не смотрел, даже не посмотрел на нее Ты представляешь? Я просто шел мимо и не посмотрел Я не посмотрел не потому, что не хотел А потому, что просто забыл Вот теперь вспомнил и возвращаться уже как-то даже в впадло То есть, но ну, я уверен, что меня убьют все равно Я окажусь снова там Вот, я зайду в лачугу Потому что в лачугах обычно скрыв... очень много хороших вещей про... лежат ну, как бы сейчас по там найду наверняка А, ну, для этого, понятно Я понял Патроны для, для пистолета патрон для пистолета, уже 64 патрона на удивление, кстати, это даже, это очень много мне игра столько ничего не подавала, подачек никаких, кста, но теперь теперь давай сосредоточимся и попробуем, попробуем дойти туда о, все-таки классно, что я ручку не положил, потому что она мне опять-таки нужна пришлось бы бегать 10 раз туда и обратно и не на такси и не на такси, кста, так, все мы бегаем обратно пойдем oh, ну ясно все до свидания мучу с грассия с холла. амиго да вы шо да вы шо против дробовика не попрешь согласитесь не я туда не пойду вот сюда пойду я прям побегу мне ну не надо с вами дело месть патроны как бы у меня не вечно играл бы на изи раз Развалил бы вас Так, и шо? Задолбали, ну? Да вы шо? Да вы шо? Закрывай калитку быстрее Все, изи Гильзы для дробовика Аж 7 штук, прикинь? Шок Ну, норм, норм Так, патроны э, Возьмем пистолет Пистолет с пистолетом раздрочим все это Пистолетные патроны, пистолетные патроны Здесь травы, муравы, разделитель Эпоксид есть, порох есть Татышо, магнитофонная кассета есть Отмычки, правда, нету, чтобы взломать Вот это вот, ну, как бы, ладно Итак, подожди, есть эпоксид? Да, но его не к чему, не к чему применить Может быть, немножко патронов? Подожди, а вот это вот, если... О, хорошо, вот это хорошо Так, давай... Одну аптечку сделаем. А -а -а -а. Трав набрали кучу. Уйму просто кишмя кишит. Кишмя кишит. А -а -а. киш -ки Эпоксид выкладываю. Делаю еще одну аптечку. Ага. Это а -та -та так. Похилился. А почему я не могу пресейв? О, отлично. Так. Аптечка есть, патронов куча. Еще раз повторюсь. Куча патронов. Кассета беру. Сохраняю. Максимальное число хранения Можете сохранить данные. Перезаписать сохранен. Да. Сохраняются данные. Не включайте компьютер ни в коем случае. Хорошо. Итак, что я могу выбросить? У меня есть все, что мне нужно. Ручку... Блин, наверное. Ручку вот теперь можно выложить. Будет обидно, если я ошибся. Порох оставить Это оставить Ладно, ладно Так, патронов куча, 93 патрона у меня 93, напоминаю Подожди, а может быть я смогу все-таки 93, нахер мне столько патронов? Я лучше хилочек себе сделаю Согласись, сейчас я достану раз... разделитель Сломаю патронов Ага Все, у меня больше разделителя, насколько я... А, нет, есть И мы сделаем Хитрость мы сделаем хитрость. Вот, еще один сделали. Плюс. Ну давай, ладно. Сколько? Семь патронов забрала. забрала эта говнида. Так. Ага. Ой, шикарно. Да ты что, ты смотри? А, три аптечки у меня такого-нибудь за всю игру не было. Все, траву вбрасываю. Получается, остается все отлично Мы можем смело двигаться дальше Потому что нас... Можно надеть жилет? Ничего. Очень жаль Очень, блин, жаль Давай, смотрим, изучаем Подножки, смотрим все вот это вот дверь открываем Мия. За... Зашел О, тут Мия и Зоя, все изи Легчайше Мия Моя детка а зачем ты ее развязал? Не варик, вот сразу к Зои подойти. Зои? Зои, у я. Сейчас. У нас нет времени. У тебя оба ингредиента. Да, у меня оба ингредиента. Они у меня. Этого же хватит, да? Если только поторопимся. Отец Лукасом недалеко. Он идет. Папочка идет. Хорошо. На две порции хватит. Отлично, отлично, отлично. Повезло, повезло, повезло, повезло, повезло, повезло. Сделаем сыворотку, а дальше что? Снаружи лодка, переплываю болото, но без сыворотки мы далеко не уйдем. Да Кали, возьмите сыворотку. Эй, одна из них моя! Да ты что это такое? Кто ты такое? Это домой, глаз чей-то, прикинь А, поговорим. это лицо <связь> Что <связь> ты за говно такое Так, у тебя куча глаз Я понял Да ты что, ты будешь делать, да а? а Аптечку взял, кайф ты повторяешься. А -а -а, заблювал меня еще чем-то Да ты, блин, ну когда да вы гоните Мои выродники, хватит Подожди, вот эти нарывы может ему взрывать надо. <сосе> <сосе> блин, Не туда, не туда пошел <сосе> Ой. Да зачем я сюда спустился-то, блин надо? надо было, кстати, взять и разбить вот этот ящик Опа, промазал, да? Биба, Биба, ты промазал, что ли? Так, ему надо э, все руки разб... Ой, эти глаза. Получается. Думаешь, что я это да. Надеюсь на это. Да, да пожалуйста, стерпи. Ой. Ты у меня кровью захлебнешься, и ты, и твоя сучка Мия. <свист> стоп, стоп. <свист> да ты дотянулся до меня каким образом? А, ну вот теперь я понял. Зря ты сюда пришел. Да я уже Парень. понял, да я уже понял, ты чё. Потому что я чё не понял, что ли? Я всё понял. Я все уже понял. Патроны для пистолета. Да, мне ж пистолет здесь поможет. Как, как его убивать? Рассказывайте. Как? Управление предметами. Вот. А, как? Как его убивать? Вот как? Как его нахер убить? А, сыворотка. А где вторая? А, вот. Так, хорошо, ладно Давай, давай, давай, давай Посмотрим, посмотрим на что ты способен навпечь. Подними задницу ты марш домой А я все это время поговорить? здесь сидит или что? Может быть кто-то поможет свою Сущность вот это превратиться, нет? Никто бы не хотел Сначала ты крадешь У меня новую дочь Мою а кровь. -а -а. А теперь Ой, еще и меня А, отпусти. Что это за говно? Ты повторяешься, Джек. Как... Так, так. Джек, Джек, Джек. Ты Раз, два, убиваешь три. убиваешь против меня моих Убиваешь мою жену. Фух. Давай, на лестницу вперед. О, он там машет, промахивается. Что же мне сделать-то надо? По глазам ему стрелять Или, или куда? Или по куда? Ой, ой, Так, так, так, так. Отлично. Вот ты. Ох ты, попал! Да ты шо? В глаз попал! А вот и промазал как раз таки. А! Хорош. По глазам, по всем ему надо стрелять, наверное. Не уверен, конечно, не эксперт. Я, тебя, я а пойду, бью. пожалуй, перезаряжусь. А, во! Проник ко мне, да, все-таки? О, не, это жестко куста. Это жестко, блин дай стрельну Какой ты да ты шо Какой да, ты ты да ты шо ну да ну да О, я понял блин а если я на лестнице буду стоять он сможет меня ударить да и получается что сможет и убить меня даже повторить попытки. Ой, поехали поехали, попробуем разобраться с этой гнидой По глазам будем стрелять, пытаться его как-нибудь Жопой Жопа, вот это просто жопа Наоборот, высранное говно Да, да, да Да, да, да Так, ну давай Показывай, рассказывай, что мы тут имеем Так, я защитился Хорош пистолет, давай. А теперь еще и против меня. Аптечку взял, кайф. Ты так, давай только двоих. Ой, ой, ой. Ой, я упал. Блин, я упал, блин. О, тут дверь есть какая-то, может быть не туда? хочу! Да. Не надо, какое есть. я тут а -а -а. при чем, а? Я пошел наверх. Я не буду с тобой. Я, вот ты, ты сверху, я буду снизу. Ты снизу, я буду сверху. И Знаю, ты, чем то все отличается. Я это да. По крайней У -у -у. мере, на это рассчитываю. Лечь. О, кайф. Ой. Ты никуда отсюда не уйдешь. Ах, с -с -с. Хорошо. Ой. Nine. Аптечку, аптечку, аптечку, смажься. Какой Ой. ты крошечный Хорошо. Как игрушка. Блин! Хорошо. Нормально, да? Нормально? Нормально, что, не нормально? Нормально, нормально, нормально, нормально. Еще раз. А ты, ты за... начнешь сать меня. А, нормально? У -у -у, успел. Хорошо. Заряжайся, перезаряжайся. Ты Хорош, ты еще раз. Нормально, нормально? Нормально, все хорошо, дед. А, хорошо. Хорошо, блин, патронов, только заканчиваются патроны бесконечку. Вот, дробовик очень хорошее оружие а? против этого глистомёта, а, да? Ты о, о. Меня, моих... Нормально, нормально, спрашиваю. Что ненормально, а? Лазанья, бич. А? Черемша, где, где, где, где твой рот? Где твои глаза? Показывай. А, а, у ну, тебя на жопе ещё один, да? Нормально, очень нормально, а? Адина такая, одюка. Ой, блин, а как? Как нахрен? Куда мне? Так, я пошел наверх. И он тоже почему-то идет наверх, да? Я шучку прикусил, прикинь. Нормально? Хорош. Где глаз? Глаз, глаз, давай. А. Вай, ври... нашел точку какую, а? А ты не зря, малышок Сотре, сотрэ сотре. Ой, ой, забыл на что нажимать Перезаряжаемся, Бэринька Да ты тоже, а? Нормально? Че, Чи... может нет? Давай глаз, глаз, глазницу Ага, ага Ага Блин, может быть мне надо другой глаз его убивать? Да, ты что ты? Вот, давай, наваливай мне отсюда со своей горы с этой. Ага, мне нормально, пока. Мне пока норм. А все-то потихоньку горит все больше и больше, ну... Да ты смотри, сколько патронов надо засадить сюда, а? Да в самом деле, да хватит. Может быть, я не так что-то делаю? А, не, нормально. Патронов просто куча нужна. Этого ублюдка. Прожал... Про... Ой, ой. Прожарка ублюдан. Нет, да ты куда? Не дотягивается, отлично. Просто дохрена надо патронов на него да тратить. Да Пол ты лица. Да ты, да, да ты тоже не бзди. Но, нормально нормально нормально. Блин, дом горит, а я не а я еще нет. А где еще у тебя на хвосте, по-моему, да хвост был? Класс, еще один. Понял. Понял. А, я все понял, бля. А. Да черт тебе знает, что с тобой. О, хорош. Минус еще один. Я залажу обратно, блин. Это гонки? Так, вот он промазал. То есть лестница, своего рода. Блокатор. Нет. Так, стоп, перезарядочка Ага Где там хвостик-то твой? Блин, молодой, мне нужен где твой это? хвост А, у тебя еще под хвостом тут Блин, хватило бы патронов на все это дерьмо, а? как-то очень мало А где где, где? Ой, куда? Куда? Обливаемся, обливаемся Второй раз? Пожалуйста, не убивай меня, нахрен он, он меня не дал встать А я уже юаридет Повторяем попытку Так, управление предметами, повторить попытку Управление предметами, повторить попытку Повторить попытку, мне нужно просто максимум Все, максимум патронов засадить ему в глаза Глаза во всем, на всем теле Глаза у него находятся, которые мне нужно развалить Вот и в себе секрет Весь секрет, весь секрет Я, я в натуре все сделал Силой честь за короля За короля За род человеческий, за, за балабеш Так, так, так, так, так, так Сначала Да, ты у меня новую дочь, да, да. и что, и что кровь. Да, и сделал я Я а не использовал аптечку -сек. Где то я тогда стоял? Нужно чисто по глазам стрелять. Сюда, ой, ой, ой, ой! <связь> да я все понимаю, прекрасно понимаю твои чувства, друг. Но Что не надо. Все, я убью тебя. А потом бьют. Блин, да как так? Да за шо? Он меня схватил? Нет, не схватил Ой, хорошо, блин Какой ты крошечный да иди ты... Ага, ага Мамки свои расскажи об этом, придурок А где еще? Во, во, нашел все, мы его обманули, потому что сами не знали, ты куда лежать. И ты, и твоя сучка Мия. Патронов что то дохера на это. А -а -а. Ой, промазал, блин. 31 патрон, слышишь? Очень много патронов на тройке По всем волдырям его нужно стрелять. Отлично, один раздробили Ах, патрончики, патроны, патрончики, патронцы Патронцы, куда палишь-то, а? Продурок а ты, мразь Отлился Хорошо, хорошо, хорошо Спокойно Давай поднимемся наверх и встанем возле этой лестницы Где мы стояли, он у нас не дотягивался Он до нас не дотягивался Ооо Вот, ты смотри Думаешь, что я это стерплю? Блин, да я не хотел так. Ага, еще повезло. Давай, идем сюда. Ага. Патроны, блин, не зарядился. Нормально, хватает Ренджи. Отлично. Отлично, Санич. Блин, не дотягивается прицел туда. Бедняжка. Да, бедняжка. Бедняжка это я, кстати. А. А. Я... Ай, хорошо. Еще бы. Еще бы на хвосте у него класс этот раздрочить. Все, ты сюда пришел, Блин, а куда, куда, куда надо? Достал? Не, нормально Ты подговариваешь Против меня, моих. Сейчас тебя Так, убивают твою жену А твоя жена никого не убила? Нет? Расскажи мне, демон Что ты? Ага Блин, достал Так, лицо Давай сюда Патроны закончились. 7 <свист> патронов осталось. А. Ой, хорошо. Минус лицо сделал. Ай-яй-яй, на хвосте. Ой, ой. Блин, я не хотел. Сорян, я не хотел, извини, пожалуйста. Попадешься, ох, попадешься. Ох, попадешься. Вижу один глаз, который нужно убить. А два их прикинь три. Твоя жизнь не стоит. Ну извините, конечно, но вы и загнули, мистер. Так грешно говорить. Да ладно, куда ты пришел? Да нет, подожди. Ну, да и подхила нет никакого кста. Не замахивайся, не замахивайся. Он же меня собьет с лестницы сейчас. Собьет, собьет с лестницы. А, он вылезти. Решил, решил вылезти. Ах. Блин, ну вот мне никак не достать до него. Он залез целиком, прикинь? Ты что на этот да ну... Стой. Да не надо меня трогать Прошу Я не хотел, реально Иди нахуй Да иди сам туда, гнида Усатая, чмо Чепух ч... Как его в хвост до достать-то Все, он пошел вниз, я пошел вверх, обман Обманул дурака Я должен достать ее отцом Обманул дурака Так, так, так, так, так Аптечка, аптечка, аптечка, пожалуйста Кайф, кайф, кайф, кайф. Подхил. Ты пожалеешь, что у тебя не хватило ума и Ты тоже, к ста. Давай, демон. Стой из ста попаданий. Меня а, эта игра так натренировала. Это, Со всем этим бороться. Это, демоническим отребием. Вот он, глаз. Ой. Ой. Прикрыл удар. Хорош. Вот это я молочага, а? А вот он вниз, а я вверх как бы... Оп, ловко, да? Согласись. Лов... Ой, Саня, лов... ловкач. Ловкость в 300 вкачал. Ой. Давай, минус лицо. Сколько еще патронов надо засадить ему, в этот хвост. Все промазал. ой ой Ага. Ага. Как тебе там? А? Как оно? Нормально живется? Чи Так, где-то на животе у него еще один был. Да, Вот. Под хвостом прям. Вот, вот в этот. Жизнь, дерьма, не стоит. Ой, я вниз. А ты куда, кста? А я наверх. А ты куда? Блин, не ударь, пожалуйста, не ударь. У меня нет хп. Нет хп. Ты пожалеешь, что у тебя не хватило ума остаться. и умереть. Так, он полез наверх. Я сейчас падаю вниз. Он не полез никуда. Вот сейчас мне капс да, чек инфу, проверяй. Давай наберешь. Бьет. Так, он за залез. Ага. Или нет? Где? Где глаз да? Давай сюда хво хвост, глаз свой. А, а. черт, бы побрал твое говно. Победешься. На, гнида, доедай. Ой, ой, ой, ой, ой. Ой. Ой-ой-ой. Не бесись, пожалуйста. Все нормально, все будет ровненько, хорошо. Я понял, я. Легче, чаще а! Тихо, спокойно. время прикрылся. Хорош. Где? Куда? Блин, не прикрылся. Как? Как зря? Как зря? Пожалуйста, еще разок. Все? Ну как? Я вижу, блин, блин. Эти глаза! Как оно появилось там? Ну как оно там появилось? Да ну кому? Какая же это неочевидная игра, почему оно там появилось? Я уничтожил этот глаз у центральной. Вот, а, сейчас, сбодриться, главное сбодриться не терять. Вот эту вот. Вот эту, вот понял? Нотку вот эту вот. Я уже его убил. Я его уже убил. Ты у меня новую Стоять, Мацони, давай-ка подождешь немножко. Кровь. Наберешь попозже. стоп, стопэ, стоп, стопэ, стопэ, стопэ, а стопэ тебе девчата. Нормально, меня. нормально. о себе. Ну, профилактика чисто. Ты чисто профилактика. Ты. Так. Бан. Так, Джек, давай-ка, ну, не дури. Не дуркуй, Джек. Не слазь, главное, не слазь. А, ну ясно. Какой О, как я крошечный. полез наверх. Я полез наверх. Сейчас, короче, мы что-нибудь придумаем своими глазами. Я их быстренько шипучу. Сейчас туда, сюда, и минус глазки. Глазки закрывай. Баю бай. Я убью тебя, а потом да никого ты не убьешь. Достал. Минус глаз. А, понял. Ага. Обратно. Где-то у тебя ты. А, плачешь, да? Минус глаз. Чекай. Чекай. Чекай. Нормально? Очень нормально. Все ему руки сейчас подстреляю. А, блин, ну я вроде схватил, схватил вроде бы. Пробел, пробел сделал. Поздно. Минус глаз. Норм. Минус. Еще разок на хвосте, блин, у меня патроны закончились. Страшно, бля, страшно, вырубай. Я понял, понял. Все, нормально. Нормально, бывало, бывали времена все. Все, он мне не даст выбраться. Какая-то неудачная попытка. Неудачная попылка, но главное, не терять никакой бдительности. Сейчас мы все сделаем. Все, нормально все будет. Сейчас мы отточили немножко, короче, придрочились, так скажем, да? Придрачились, придрачились И дальше нас все только победа. Все, я готов. А это кто? Это Джеки? Это Батя? Который Батя, да, получается? Маргарет не нужна, да, Джеки был. Или не Джеки. Как его звали? Батя, не помню, как Бати, но инфосотка, что это он. Сначала да. ты крадешь у меня новую кровь, дочь. Да. Твою дочь-то кровь. Так. А теперь еще и умышляешь против меня снег же. Да. Да, получается, что так. Одним выстрелом Джек. Дв две коробки. Видно. Mm -hmm. Так. Так, Джек mm -hmm. Рассел терьер получается, да? Нет, иди сюда. Сюда, ну, давай Допустим, что так Перезаряж, Перезаряжаемся, собираем все, что у нас тут имеется Забираемся наверх, потому что он сейчас... А, ну он сейчас ударит, кстати, и... Нет? Отлично Тогда, тогда все хорошо Так, хилимся а... Ты никуда отсюда не уйдешь Скинул меня, да? Гнида а я наверх сразу поплыву. Вот он сейчас упадет, а я... Я вот да. Кстати, надо будет попробовать в следующий раз Ты взять. против меня моих родных. Убиваешь Нормас. мою жену. Пойдет. Хорош, нашел эту -то точку. Нашел точку эту. И думаешь, что я это стерплю? А если... Вот так вот, если вот так вот поступить с ним 77 патронов Два крутых, давай два крутых зарядим Два крутых Это ж как бы, ну супер Где он? Вылезай Какой ты как Вылезай Где жопу? Показывай Пойдем Меняем патроны на нормальные На настоящие И долго ждем, и долго ждем есть хочу. А я не хочу потом. Я и в туалет есть хочу. И все. И пить, водичку попить. О, красота была бы. Так. Я а думаю, что, что ждать-то? три глаза стерплю. сразу ему отстреливать. Красота. Ой, красота. Шоколадный. Ой, ой красота. Да ты что, сотребляешься? Кровью захлебнешься, и ты да давай не надо, давай сучками. не надо. О, не попадает. Хорошо, парни, чекайте, это новое, это новое прохождения. Правда патронов походу не хватит не в этот раз. Как в тот раз хватило, а в этот раз нет. Давай сюда, бластер. Можно уже, наконец, ослепнуть. Ой, сколько мощно, ну? Да ты смотри, ты что он побелал, делает, да? Пойдет. Пойдет, пойдет, пойдет. Где еще у тебя глазки? На хвосте, помню, Вылез, да? Какой как игрушка. Mm -hmm. Блин, осталось-то патронов совсем Я хочу. Блин, семь патронов осталось А слишком много у него глаз осталось у меня не хера, у него да хера. Не Я понял. 21 патрон у дробовика боевика остался. Да, <связывая> <Так, связывая> давай. 100. 100. А, блин. Зря ты сюда пришел, парень. Ааа! -а -а. Минус лицо, хлеборез тебе подрезал. Пошел наверх. Я пошел. Я наверху, если что, набирай. Набирай! Блин, вот с пистолетом было удобнее хвост отстреливать. Твоя жизнь, не стоит. А твоя стоит? О -о -о, понял, понял, подожди. Хорошо. Блин, закончились, патры. Блин, патроны опять закончились. О, -о, О, ясно. А тебя можно снова развернуть? Так, так, так, так. быстро жопа. Что а, он сразу бьет, да? Хилимся. А... Ага, выжил. Армас. Понимаю, понимаю, понимаю. При поддержке... О -о -о. А патронов-то у меня ни хера хуй машеньки осталось, да? Санечка. Ну ничего, попробуем продержаться. Единственное, что мне непонятно, каким способом он с ним ]18's. бороться а потом, когда Place. у него там этот один глаз будет. А, за орду или за кого он-то? Давай что показывай тебя хвостец тебя свой. И где, где, где? Давай сюда. Пойдет. Перезарядка. А я события. Ловлю. Тебе а, ты какие-то. Пойдет. Бля, патронов не осталось. У него еще два глаза. Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, что мне делать. С этой бедой. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Я был стать отцом. О, а я? А я? Кем должен был стать я? Вот бы сейчас по глазику поэтому пострелять, да? где же он? А, вот он, с бочиной, с бочиной, с бочиной глаз. Ох, да. Куда я слез? Глаз. Надо наверх залазить. Слезай, взлезай, слезай. Он сейчас замахнется, Ты как в Тихо, ходил, подожди. Не кон я контролирую все процессы. Все, все процессы, все. Правда, не хватает патронов, правда, для, для осуществления контроля. Блин, куда деться-то, чтобы патронов хватило? Просто у меня вообще, у меня все, у меня, ну, мне все, мне меня бан. Смотри, как, вот и как Куда мне деться, чтобы мне хватило патронов? Подхил, подхил, подхил не да, не тратить тратить... да ну чё за дела Чё за дела Так, управление предметами Давай управлять предметами Посмотрим, что мы можем сделать Фух Здесь у нас есть фотокарточки, здесь у нас есть ключ, магнитофон, так, твердое топливо, которое мне не нужно, цветовая фотография, та, цветная пищевая добавки. У меня нету э, той залупы, получается, но есть гранатомет. Можно гранатомет. Так, э, вместо вот этого это убрать гранатомет. Так, монета защиты, э, монету защиты берем. Так, перезарядка, нападение, защита, отлично, древняя монета твердая, что-то там, пищевые добавки Мне интересно, а, у меня нет патронов даже, да, получается, для этой э, гуйны Ну давай, короче, уберем, э, возьмем твердое топливо При прожигании горит сильным пламя, его нельзя использовать само по себе угу. Давай монетами обвешаемся и пойдем воевать, в натуре, все, что нам остается, окей ок не хотите ок давайте Все, ок но запомните одну вещь ничего не вещь все сейчас, сейчас жопы сгорят просто нападение инстинкт защиты инстинкт ой команет монет набрали да ты шо так Сначала ты крадешь у меня новую долю Так Мою плоть Все забрал, забрал Смиллианты мне не надо а еще и Так Все меня. правильно Ты все правильно говоришь? Это я все сделал, да? И что ты, ты сделаешь? Пистолетные патроны Аптечки, нету места для аптечки О, бля. Успею? Успел. Какой ты не успел. Ага, не успел, блин. Вот здесь не успел. Так, поваляйся пока. Пистолетные патроны есть везде. Я пошел наверх. Успею нет? Как думаешь? Ты подговариваешь Против меня моих родных Убиваешь мою жену Сокрой хлеборез, а? <связь> Минус рука будет, нет? Моя. Пойдет Где там по хвостующему попаду, нет? Хер Зря ты сюда пришел, парень Где ты, где ты, дичь Парень! Ты меня так сильно... О. Понял. Это мой шанс. Мой шанс схватить патронов. Пистолетный, Блин, у меня недостаточно места для пистолетных патронов. Ну, а это меня... О, ясно. Ты придавил? Не свалю. Я свалюсь, я, я свалюсь, будет ножом. Все четко будет, все будет красо, по красоте. По красоте исполним, все будет здорово. Только в конце бы как бы как тебя там в конце убить? Ну ясно. А? С победой, Сань. Я, а? я же защищался, ставил блок. Как так? Три патрона. Осталось бы... Боев... Все, четыре последних. Он заблювал меня. Как бы... Ну, почему такое начало? Он еще ударил меня. О, куда он пошел? Вот куда? Ты у меня Ой, блядь. О, Ой, да да это произошло такое, не понял? Да умри ты, но ну нахера? а? Что, Нет, что Да что хоть я глаза какие-нибудь, пускай а у тебя. Потом Чмо. Чмо. А вот это уже сильно было. Это было сильно, согласен. Ты никуда отсюда не уйдешь. Как это делать? Не понимаю. Просто патронов не хватило к концу игры, чтобы пройти это говно. Понимаешь? А. А. Хорошо. Хорошо. Да, да ты шо Да ты шо, да ты шо, да ты шо Пойдет, пойдет, пойдет 46 патронов осталось А, там уже нету глаза Ошибочка Ошибочка А, там есть Блин, вот там мы почти убили ту, тот глаз. На руке который. Пойдет. Наверх. Остался на руке, всего лишь на руке. Но у меня патронов не осталось. Где-то здесь должны были быть патроны. Мне не хватило места, чтобы забрать патроны. Но ну, не здесь, конечно же. Мне кажется, я просрал уже патроны эти. Очевидно, что да. Попадешься... Так Где еще? У меня осталось 2, uh, 33 патрона и 2 сильных да ты куда? Ну и что? за дела-то? Ты мошенник получается? А, вижу, вижу, вижу Ну этот глазик мне не достать, конечно Это тяжело будет Не видно вообще его, да? Согласись Давай по кругу его развернем сейчас В общем, по-моему, лицо я. с этим э С глазом Мне вообще не хватит патронов, чтобы убить Так и что делать? Никто не хочет так сказать А, нет, лицо Ну все, это вот Как бы это последняя точка, да, была? Это конечная, так скажем так, так, так, так О, вот тут, по-моему, да? Патрончики, патрончики, патрончики О, побольше стало А аптечки же все равно нет а аптечки-то нет Все, наф... Все, блин Нет Теперь все Итак, так, вот он, блин, вот он, тот самый момент Я ножом очень долго старательно пытался все это уничтожить, короче, чтобы Вот, я у меня осталось даже пару аптечек На всякий случай, если а, Вдруг что? Вдруг вот этот случай произойдет? Оп, так Оп, защиту Раз, два, три Так, аптечкой Аптечкой залили себя Ага. А, где ты? <Spoppy> ага. Блин, ну тяжело, тяжело, потому что он у нас долго перезаряжается. О! Блин, наконец-то, слышь! Ой-ой-ой-ой-ой, какой момент, а? Да ты шо ты, мой родненький, ты погиб! Да ты шо, Теперь господи, я, я лекую! Наконец-то я это сделал! Блин! Сколько это попыток было, которых я вырежу, его ничего не увидите! Но я! Я Итан, это сделал, бэч! Я Става, это. Уже ухожу. Как? Что? Я же тебе вы... расстрелял. Все, ты это пищ! его сыр. О, как приятно, не но... то слово! О, что это за ты говно? Ты это... Шу... Я бы вы... Я одну сыворотку из-за нее просрал. Я просто просадил из-за нее сыворотку. И он, своими пальцами длиннющими мне, не проник в мой Эйнус, как бы. И ты что? И что в итоге? Да. И в итоге? Ну... Идем. Одна сыворотка на вас двоих. Я на Мию потрачу, она моя детка. Я... ну... Извините, выбор уже сделан, блин. Ну, камон. Ой, урод, какой же ты мразь, какая мразь, ну, шо вы так, что вы такую игру создали? Игра такая, жесткая, ну что ты делать-то будешь? Одну использовал. И одна осталась. Лишь одна, лишь одна. Только одна, но не может быть такого. И что же нам делать? А, это ко мне вопрос? Или что? Исцелить мию, исцелить. Так, давайте, короче, в режиме реального времени. Э... В режиме реального времени загуглим, что, короче, будет того или того выбрать, короче, да, и все, в целом. Потому что, ну, по факту, типа что, я сейчас колю одну, и она кажется, короче, уже при смерти больной. И вот у нее вообще. Я и голову снес, я помню, точно-то блин. В игре, конечно же. Так, посмотрите. вариант один. Зоя. Данное решение считаясь плохой концовкой, за которую вы получаете достижение, осталось лишь воспоминание. После укола Итан садится с Зоей в лодку, а Мия в бешенстве остается на причале. Стоит отметить, что в итоге такой выбор приведет к смерти Зои буквально через пару минут, а Мия в итоге последовав за вами, на корабле подастся влиянию Эвелина и также будет убита Итаном. В итоге вы сами улетаете на вертолете и выбрасываете смартфон с видео. А вариант номер два. Мия. Это хорошая концовка, с которую дают достижение конец ночи. Вы оставляете... Что? Вы оставляет Зои на причале в доме байкеров, а сами следуете по реке до корабля. Далее Мия поддается влиянию Велины и успевает вытолкнуть вас наружу и закрыть дверь. В итоге вы убиваете главного босса и вместе летите на вертолете. Мия живая, и здорова. Мия! Бэйба! Алло! Исцелись, Мия! И конечно же, Мия! Конечно же, Мия! Глупо было надеяться на побег. Ну, Зои Уходите Оба уходите Оба уйдем, ну уйдем, уйдем, уйдем, найдем конечно Извини, конечно, ты Мы здесь прожила очень много времени Это... Это мой дом Очевидно, мое место здесь А, ну, тем более, тебе, получается, и не нужна была эта вакцина Вакцина, твой дом Я все. пришлю помощь Забудь ты Хола, не густа, бебе помогать. Все, поехали Давай, поехали, поехали, поехали, все Тут все, тут все, поздно, поздно Что-то пытаться сделать, потому что, ну, это уже все это... Тут происходит лють Жесть, кошмары происходят Полнейшие Все, так, вот это вот понимаю, вот это верю Вот это, что Два часа я пытался пройти Два часа, ребята, те, кто смотрит видос, я играл В эту часть два часа, не знаю Я пробую максимально урезать э, Прохождение этой игры Максимально, да, максимум э -э, Два часа прошло, два Шок так, ну вот мы по болоту едем на лодке. Отлично, у нас часы зеленые, значит, мы подхилились, у нас еще пару хилочек осталось. Итан. Спасибо. Ну а кого же еще я мог выбрать? Спас. Эйден. Спас девочку свою. Правда, я ее топором завалил, как бы, ну ничего, нормально, не? Мия, я знаю, через что тебе пришлось пройти, но нам надо поговорить. О, кошмар, как. Что для да нее вообще во это было? Замешано, это шок просто. Она прошла через столько говна, Господи, я просто хочу узнать правду. Как она вообще попала туда? Итан, я правда не помню. Попытайся вспомнить. Ну, давай споргаемся. Это что? Корабль какой-то? Это ты, тот ты, корабль? Ты, ты, ты, ты сотри. Как он, блять, сюда попал? Как? Как? Вот так вот. Ты сотри, что тут а, вообще, а? Ой, -ой, -ой. Ой, ты смотри, а. Да ты шо, да ты смотри, а? Да ты смотри, да ты куда ты? Да так куда? В порядке? Что? Я сейчас убив, что ли, получается? Или не должны же? Нас же не должны получать убить, да? Где, где, где, кто? Что, что, что, что это за говно? О, у нас с лодки вы, Во, все, мы выпали из лодки. Темный экран. Мама! Мамочка, Всегда. два слова. Это было тяжелое сражение, дорогие друзья, огромное спасибо вам за просмотр данного ролика, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, оставляйте в комментарии то, что думаете по поводу наших с вами прохождений. Вы были на канале Йоба Гейм, всем пока! -у! In my heart, stays the fire.